Здравствуйте, ребята! Я хотела бы сегодня поговорить о стихотворении «Рассвет» Бориса Пастернака из романа «Доктор Живак». Как вы помните, это стихотворение 19 в цикле, и если говорить о его местоположении, находится оно между стихотворением «Рождественская звезда» и между стихотворением «Чудо». И вот, к сожалению, когда учащиеся читают это стихотворение, и когда они читают первое четверостишие «Ты значил все в моей судьбе, потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуху не было ни духа», они понимают это буквально, ну, раз стихотворение называется «Рассвет», значит, ты значил все в моей судьбе, иметь в виду «Рассвет» значил все в моей судьбе. А вот теперь никаких рассветов, все закончилось, и куда делись все рассветы, непонятно. На самом деле, конечно же, Борис Пастернат не адресует свое стихотворение Рассвету, а стихотворение адресовано Богу. Стихотворение обращено к Христу. Его можно назвать своеобразной молитвой. «Ты значил все в моей судьбе, потом пришла война, разруха». Одновременно эти слова проецируются на двух людей. На воображаемую личность, на Юрия Жвага, который переживает революцию, войну, потрясения жизненные и невзгоды. А с другой стороны, эти слова проецируются на Бориса Пастернака, который пишет эти строчки в послевоенное время. «Ты значил все в моей судьбе, потом, пришли война, потом пришла война, разруха, и долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духа». Вот это просторечное «Ни слуху, ни духу», вообще, надо сказать, Пастернак любил вводить в свои тексты и фразологизмы, и какие-то слова из разговорной речи. В данном случае вот это «Ни слуху, ни духу», такое очень простое, оно передает отсутствие Бога в жизни Юрия Живаго и в жизни Бориса Пастернака. И вдруг происходит перемена. Перемена, которую знаменует второе четверостишее стихотворение. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет и как от обморока ожив. То есть получается, что чтение Евангелия, чтение нового завета для э, лирического героя стихотворения, это своеобразный такой, э, своеобразное возрождение его души. То есть он как бы пробуждается для новой жизни. Отсюда и название "Рассвет". Надо сказать, что само название "Рассвет", Апостернак называл стихотворение это стихотворение "Рассвет". Плохим блоковским стихотворением, потому что, по-видимому, ассоциации вели к блоку. У блока есть два стихотворения с одноименным названием, причем одно из них 1903 года, в котором присутствует не только тема рассвета, но и тема бога, и тема храма. Значит, вот сам Борис Пастернак называл это плохим блоковским стихотворением. То есть блоковские вот эти ассоциации, они в стихотворении присутствуют. Ну и кроме того, здесь нужно сказать, что лирический герой стихотворения, помимо того, что он испытывает вот это религиозное чувство, возрождение религиозного чувства, утраченного ранее под влиянием трудных условий жизни когда как бы пастернак разуверяется в правильном устройстве мира потому что присутствие бога это правильное устройство а его отсутствие это неправильное устройство мира когда мир оказывается очень в каких-то сложных жизненных перипетиях и когда герой невольно лирический герой начинает сомневаться в правильности этого устройства в победе добра над злом и дальше после чтения нового завета лирическому герою хочется оказаться среди Людей. Вот эта попытка оказаться среди людей, она тоже важна. Мне людям, мне к людям хочется в толпу, в их утреннее оживление. Почему возникает вот эта тема толпы утреннего оживления? Это вовсе не желание потусить, как понимают это некоторые школьники. Это не желание оказаться в многолюдной толпе. Это желание пережить с человечеством то, что оно переживает. То есть пережить вот эту радость расцвета, радость пробуждения дня, радость ощущения в природе вот этого обновления, которое присутствует здесь. Мне к людям хочется в толповых утреннее оживление. Я все готов разнести щепу и всех поставить на колени. Откуда вот это желание всех поставить на колени? А вот это желание молитвы, молитвы, которая, которая посвящена Богу, ощущаемому вновь лирическим героем. И я по лестнице бегу, как будто выхожу впервые на эти улицы в снегу и вымершие мостовые. Снежность погоды, очевидно, свидетельствует о зимнем времени года, а дальше тема незнакомых людей, что подчеркивают неопределенно личные предложения текста. Везде встают, огни, уют, пьют чай, торопятся к трамваям. В течение нескольких минут вид города неузнаваем. Вот эта неузнаваемость города, она как бы одновременно связано с одной стороны с темой вот этого нового отношения лирического героя к миру, он видит мир иначе, чем он видел его до чтения великой книги, до чтения Евангелия, и отсюда вот эта неузнаваемость города. В воротах в Юго вяжет сеть из густо падающих хлопьев. А вторая причина, не узнавая города, от того, что погода меняется. В Юго, которая присутствует в творчестве блока, через которую блок рисовал образ революции, у Бориса Пастермака в романе «Доктор Живаго» также присутствует, она также важна и она присутствует и в данном стихотворении. В воротах в юга вяжет сеть из густопадающих хлопьев, И чтобы вовремя поспеть, всем чаться, не доев, не допив. Я чувствую за них, за всех, как будто побывал в их шкуре. Я таюсь сам, как тает снег, «Я сам, как утро, брови хмурю». Самые, мне кажется, выразительные, наиболее яркие строчки этого стихотворения именно таковы. В данном случае Пастернак говорит о своем единении с человечеством, о своем христианском чувстве, потому что это и любовь к ближнему выражена, и в то же время эти образы природы, образы снега, тающего снега и утра – Говорят о том, что Пастернак и его лирический герой – это не совсем человек. Юрий Швага – поэт, и Пастернак – это поэт, который чувствует себя не совсем человеком. Он еще и вот эта часть этой природы, которую она ощущает себе очень близкой. «Со мной люди без имен, деревья». «Дети, домоседы, я ими всеми побежден, и только в том моя победа». Мне кажется, что без последней страфы и стихотворения бы ничего не потеряла Дело в том, что оно как бы немножко снижает, на мой взгляд, вот тут финал, который дан Пастернакам в предыдущем четверостише. И тем не менее, мы можем сказать, что «Деревья, дети, домоседы» здесь как бы в единстве даются, вот это такое странное соединение однородных существительных, Деревья, дети, домоседы. И э, тема победы может трактоваться только в одном смысле. Я ими всеми побежден, то есть я стал частью человечества. Э, и победой э, в данном случае является принадлежность вот этому прекрасному миру, который любит э, сам Пастернак, который любит Бог и который э, обращен к Богу.